Вы листаете вниз свои площадки, да, где у вас она активирована. Сюда вводите логин свой. Мой логин, как видите, World Нажимаете Искать. Вот в этой площадке, вот в этой площадке у меня сразу видно, где закрытые, где открытые столы. Красные это закрытые столы. Ну, для кого? Для того, Это рассказываю для того, кто еще не знает, кто не владеет именно поиском. <свят> Зеленые – это чистые столы, то есть никого здесь нету. А синие, синим цветом обозначены столы, где кто-то находится, кто-то есть. Соответственно, вот у меня есть синий в Old Money 69. Он синенький. Если мы перейдем сюда, выше в Old Money 69 стоит вера, мы сразу увидим, что это что это накопительный баланс 2000 рублей по маркетингу. Когда сюда встанет человек, у меня будет не 2, а 4000 тысячи, но в накопительном, а когда сюда встанет человек, вот эта накопительный списуется и осуществится переход в goldmoney 3. Дальше смотрите. Чуть ниже листаем, у меня еще синенький есть. Вот здесь goldmoney 91. А здесь я нажимаю на этот логин, я вижу, что здесь также стоит World Money. Видите, да? То есть получается, что и здесь накопление 2000. То есть там накопление 2000, здесь накопление 2000. Вы можете также выписать себе, да, где, у вас, где у вас в каком столе произошло накопление, где у вас в каком столе есть тот или иной партнер. Дальше смотрите, в третьем у меня свободно, да, все зелененькие. В четвертом также у меня все зелененькие. В пятом у меня кто-то, да, есть, видите, снижение. Я нажимаю на тенники. и у меня 10 и 10 тысяч, то есть здесь 20 тысяч у меня в накоплении. Сейчас еще кто-то придет, у меня в 7, полетит 6 столб. То есть накопление это спишется, и в All Money 7 будет в шестом столе. Понятно, да? В шестом столе уже накопления такого то было. То есть можно не просматривать. Именно согласно маркетингу. Дальше идем в All Money. Ой, идем в payday. В payday. В payday смотрим. В payday смотрим. Так. Вводим также в один нажимаем искать. И также видим по поидею Накопление. Так, секунду. Так, здесь все зеленое, как мы видим, да? Видим, да, все зеленое. Соответственно, здесь в первом столе накопления нет. Смотрим второй стол. И здесь синенький, и здесь синенький. Соответственно, здесь накопление и здесь накопление. Мы нажимаем, посмотрим. в лолдмайне 16, так, в лолдмайне 16 вот стоит Павлин, да, то есть накопление сколько будет? Отвечаем, посмотрим, как люди знают, как эти указы. 200 рублей, Оля и Лена не отвечают. Молчим. Отвечают, дорогие. Да. Спикеры наши А то подумают, участвуют. что мы тоже не знаем, молчим. Да, спикеры не участвуют. Сколько здесь будет накопления? Отвечаем, отвечаем, не стесняемся. Так, и тишина сразу, только с Питерой карты. ребята. А то да, сейчас... отвечайте. Что? Сколько здесь будет накопления? Ладно, как уже сказали, 200 рублей. Правильно. Вот, павлин пришел, 200 рублей накопления. Соответственно, в Волдвайде было 24 тысячи накопления. И здесь 200. 200 и еще 200. То есть 24400. Правильно. Просматриваем третий стол. В третьем столе нету. В четвертом столе есть также накопление. Смотрим. Четвертый стол. Четвертый стол Payday. Открываем, просматриваем. В четвертом столе, на столе по идее, как мы видим, также стоит человек. Здесь сколько накоплений в четвертом столе Payday? тишина. должно быть 400 один уже подошел а почему 400 200 700 четвертый стол да четвертый да 800 должно быть правильно совершенно верно гд 800 правильно 800 и того и того здесь было 400 да, так как э, два человека стояло именно под двумя моими клонами. И здесь один человек. 400 и 800, 1200. 1200. А в пятом столе, как, как вы знаете, накопления нету. То есть можно дальше не просматривать. Дальше идем в Golden Ring Mini. Идем в Golden Ring Mini. В Golden Ring Mini. Также просматриваем. Ой, скакивай. Так, нажимаем здесь. Ой, что-то у меня такое произошло. Вообще сегодня что-то компьютер включит. Непонятно как. Так, здесь также нажимаем, вводим свой логин, нажимаем искать, также просматриваем. Здесь у меня два закрытых клона. Здесь у меня э, также есть кто-то. Да, синенький, в 5. И в третьем э, также есть синенький. В Олдмайне 10. Итак, нажимаем на Олдмайне 5. Просматриваем. Так, есть у меня здесь накопление или нет? У меня здесь есть накопление. 40 есть. Сколько? 40 есть. В Goldman 40. Да. Откуда 40? А, в Goldman. А, а, в Goldman. Gold ой, ой, в Golden Wind Mini. 40 откуда? В Golden Wind а, Mini. Там нету накопления. 88. Нет, здесь есть накопление? Вот здесь. Нету. А, нету. Ну, пос последних есть Совершенно верно. Здесь никого нету. У меня, у, меня здесь только, у меня вот здесь только стоят, в плечах. С плечей накопления нет. Накопление идет с третьего и четвертого. С четвертого уже переход. Соответственно, если бы здесь стояло три человека у меня на второй линии, соответственно, было бы накопление. Так у меня накопления нет. Дальше смотрим. Голдный мини три, олдмани 10. Здесь у меня есть накопление? Есть накопление здесь? Нет, Нет. Нету. Совершенно верно. Совершенно верно. Нет накоплений. Да. Дальше идем, смотрим. Голден ринг сам. Идем. Смотрим. Итак, голден Ring просматриваем. Точно так же опускаемся и вводим логин. Ну, в принципе, тут э, в логин можно и не вводить. Один раз вы ввели в поиск логин, переключайтесь по площадкам, и у вас поиск, поиск этот показан на каждой из площадок. Именно ваш логин. Итак, смотрим. Здесь, вот, смотрите, Golden Ring. Вот этот синенький, вот этот синенький, вот этот синенький. Здесь тоже синенький есть. И здесь... Два... Три синеньких. Ой, что-то неправильно. Что-то не то показывает, да? Три, три, три, три, три, семь, семь, двести три. А, нет. Все верно. Все верно показывает. Так, посмотрим, кто 5 открываем. Есть накопление у меня? Нету. Нету. Нету. Так, в лондмайне 200. Есть накопление? Нету. Нет. Так, Двести один. Есть накопление? Нету. Нет. Так, 6. Есть накопление? Нету. Нету, Нету, точно? Есть. Там перелив был и выплата. Но перелив, но перелив и выплата. Думаем, думаем. Есть накопление или нет? Ну, конечно же, есть. Это же второй. Стоп. 20 тысяч. 20, 20 тысяч. Совершенно верно. Вот, когда, когда, ко мне сюда, когда ко мне сюда пришел человек вот, на это место, здесь у меня в заморозке сколько? 20 тысяч. Совершенно верно. Совершенно верно. И здесь 20, и здесь сколько будет? Если сюда что-то начинается. 40. Да, 40 и здесь 40, совершенно верно. 40, 40, 20. И здесь также в накоплении 20 тысяч. Да? То есть здесь было 22 тысячи, здесь было 20. Вот. вот это на 44 тысячи. И здесь 1200. 1200. 45, 200. 45, 200 в накоплении. Правильно? Логично? Mm -hmm. Логично. Так, все. Э, так, мы там посмотрели шестой. Смотрим восьмой. Так, в восьмом есть накопление? Нет. Нет накопления. Так, девятый. Смотрим девятый. Есть накопление? Девятый. Нет. Нет, правильно. Так, а здесь у Golden Inc. 3, есть накопление. Есть. Где? Вот там да. есть Евсеенко и World двести 202. Это уже в третьих, Голдены 3. А, это третий уже, да? Да, это уже третий. Есть накопления? Не знаю. Вывод уже. Совершенно верно, это уже выплаты идут. Реинвест здесь, и здесь выплата, и здесь выплата, и здесь выплата здесь уже накопления нет вообще. Здесь только идут одни выплаты. И также так э, так покупки клонов в Волдмайне по игре. Соответственно, нету здесь. Дальше, если в Волдмайне 7 смотрим. Здесь есть накопление. Тоже 3, 3 стол. Нету? Нету. Нету. нету. Правильно. 203. Так, здесь есть? Нету. Так нету. Совершенно верно. Дальше смотрим. Площадка Бихол. Здесь есть накопление? Посмотрим. Оп-оп-оп. Зелененький. Вот один только синий. Вот это. Есть здесь накопление в бихол? Но, ну, думаю мы Вот здесь вот стоит мой клон с подклоном. Есть здесь накопление или нет в Но тысяча Но? рублей, да. Тысяча рублей. В накоплении? Да. Нет, совершенно, совершенно неправильно. Здесь а, также а, также Be home 2, он зарплатный стол. И здесь получается, когда человек встает первый, срабатывает R&B а, да, за спонсором 500 рублей на вывод. И здесь 1000 рублей на вывод и здесь 1000 рублей на вывод. Здесь накопления нет. Здесь единственное накопление э, накопление может быть в первом вековом, когда встанет сюда первый человек. Когда и здесь один человек стоит, вот здесь, тогда накопление будет 500. Потому что когда… Э, Второй человек приходит вам на, на выплату 500 рублей. А третий уже, когда приходит, у вас осуществляется переход в b 2. То есть, это, то есть в здесь единственное накопление может быть, когда здесь один человек простый. Все. Вот. Все. Един, Единственный момент. Дальше. Кревер Мини. Мини. Есть накопление здесь. Есть накопление. Ну, Оля, есть... У Оля, есть... есть... У есть... есть... есть... Накопление? есть... У есть... 50 Совершенно верно. Вот по 50 рублей у меня с каждого, с каждого именно накопления. накопление. Вы можете сами посчитать, сколько, сколько у вас ячейки закрыто. И здесь на третьем уровне. И все это умножить. Умножить на 50. Здесь с каждого уровня. Дальше смотрите. Клевер мини 2. Здесь есть накопление. Это уже второй стол клевер мини. Есть накопление уровня есть. Есть? Есть, есть. Да, да, да. Вот. С третьего уровня, совершенно верно, также, также идет накопление. Именно на реинвест. Сюда же. В, в, в же. в этот же клеер. Совершенно верно. Дальше смотрим. Клеер. Клеер сам. Есть накопление? Здесь в в самом. Да, да то, то же самое, с... наверное. Да, мист... Местами есть? Да, совершенно верно, это то же самое, что клевер мини. <с> <с> точно так же, с третьего, с третьего уровня идет накопление, только уже не по 50 рублей, а по 500. По 500. Да, совершенно верно, по 500 рублей. Им идет накопление. И здесь есть накопление? Не видно. Ну, Здесь накопление? Нет. Не видно, вроде нет. Совершенно верно, потому что здесь никого еще нету. Еще никто не пришел сюда. На 13 500 рублей. Вот, когда придет, тогда... Тогда накопления не будет, пока заполнится первый, второй уровень, накопления не будет. Когда уже будут вставать на уровень, соответственно, будет накопление. Именно для реинвеста, для реинвеста во а второй клевер в клевере. Так, вот смотрите, и мы посчитали, мы посчитали э, все, все полностью, э, все полностью. И также мы переходим в накопительный баланс и считаем его, правильный он или неправильный. Вот, то есть... Но я, я не думаю, что смысл есть его разносить все-таки. Все-таки вот. все смысла не вижу в этом. Именно в разносе накопительного баланса. Вы видите в этом смысл? Кроме Александра. Никакого смысла в этом вообще есть. нету. Если автоматически, автоматически все делается, делается, то. то да, на автомате делается, да. И можно просто не зацикливаться на это. Понимаете? Да. Просто да. реально да. можно не зацикливаться вообще. Вот смысл. Э, ну, смысл реально я не вижу. у ну, меня тут вообще что-то мы...